Здравствуйте! Здравствуйте! Сегодня 26 мая 2017 года, канал «Артподготовка», программа «Плохие новости» Вячеслав Мальцев со мной в студии Константин Зеленин. У нас прямой эфир, вещаем из Подмосковья, из, Подмосковья, из Одинцовского района, из поселка Лохина. До новой исторической эпохи осталось 162 дня. Как Начнем вот... мы сразу с того, что подписывайтесь на канал «Артподготовка» на тот канал, который является первоисточником с уникальным контентом. Делитесь видео под ссылочкой есть, поделиться в своих соцсетях. а Пишите комментарии, задавайте вопросы. При помощи доната задавайте вопросы, задавайте вопросы в чат. Все считаем, все смотрим. Ну и поддержите проект финансово. Спасибо. Сегодня интересная история произошла. Мы с Эдиком Бабуджаняном гуляли и видели значит бомбардье на посадку идет в, во Внуково, но ну, потом видно что-то не сложилось на второй круг а я еще первый раз посмотрел говорю, смотри, собачки летят а, а он не понял о чем речь, он не понял, что ему на бомбардье показываю и как в том анекдоте, помнишь анекдот когда два алкоголика сидят такие белогорячные хоринга собаки по небу летят он говорит, это не наши собаки, это наркомановские. И он мне также ответил, как из анекдота, это не наши собаки, это наркомановские. Я говорю, точнее, наркократьевские. Наркократовские собаки летели. Ну вот, будем надеяться, что долетели, потому что, вроде сообщений не было, чтобы кто-то во внуку упал. Так, вот рухнувшая скала парализовала движение между Севастополем и Ялтой. И тут мне вот уже... Подсказали, что мы недавно говорили как раз об этой дороге, о том, что удивительно, все стало разрушаться. такая какая-то э, ну Одним словом, мерзость запустения да, пришла в Крым, и дорога уже э, разрушалась на одном участке, а здесь еще и скала рухнула. Мы будем надеяться, что все обойдется. Похоронное бюро прислало за покойником машину с логотипом «Добрая буренка». Ну, конечно, в Саратове. То есть у нас в Саратове, вы помните, присылали за моей, причем хорошей знакомой, да очень хорошей знакомой, прислали катафалк раньше скорой помощи. То есть вызвали скорую, а ей прислали катафалк. Но эта история обошла э, всю Россию. Нин Георгиевна... Э, Мирослава, Нин Георгиевна, да, Наталья Юрьевна, мать. Вот. И теперь вот такой вот интересный момент, что прислали за покойником катафалк, на котором логотип «Добрая буренка», ну вообще такое издевательство. Вот так этот катафалк выглядел. Вот привезли гроб, там вот даже часть гроба видна. Ну такое издевательство, в общем -то. Причем это не кто-то сделал, это сделал похоронное бюро. То есть, ладно бы, это вот э, какие-то. Ну, люди доставили своим путем. У меня один знакомый родитель своему вообще посадил в машине рядом, пристегнул ремне, ремнем и перевез там какое-то расстояние, когда тот умер. То есть, ну, бывают и такие чудаки. А это вот, значит, такие чудаки из похоронного бюро. Ты проголосовал, сказал, да? Нет, не сказал. Сейчас я ее еще не вижу у себя. Я вижу, поэтому спрашиваю. Да. да, да. У нас работа голосовалка. Пойдете ли вы на 12 число на митинг? Смотреть на митинг. Смотреть на митинг. не да, несанкционированный да, митинг. Пойдете вы смотреть? Против коррупции. Там митинг несанкционированный объявляется. Вот на него. Еще нам тут в чате пишут, говорят, что у Камикад за миллион подписчиков поздравляем. Поздравляем от всей души. Да, молодец. Так держать. В Шавгеновском районе Адыгеи порвало дамбу. Да, ну видишь, в Адыгее топит. Ну, не, не, не так, как сейчас модно это слово поддерживают, говорить. Да. Поддерживают, да. да. Не, не поддерживают. Да, совсем. там топит реально. И, ведь пол России, как обычно, у нас горит, а пол России тонет. Причем это, это всегда разные пол России. Если где-то горит, то там не тонет, а там, где тонет, там не горит. Ну, хоть так. Было бы хуже, если бы горело и тонуло одновременно. Может, просто тонет там, где уже все сгорело? Да, есть... может быть, тоже так. Нападение на христиан в Египте. 28 человек погибли, 20 ранены. В Египте э, национальный совет созывают по этому поводу. И тут же МИД Российской Федерации призывает россиян в Египте избегать посещения мест массового скопления людей. То есть, говорит, ну, в случае скажет, ну, мы же говорили, им не ходить, да? Вот посольство в России в Лондоне посоветовало россиянам не ездить в Британию. Говорит, россияне, что им делать в Британии? Тут так опасно в Британии. Там в России так классно у вас вообще. А мы тут на пороховой бочке, говорят, там в посольстве Британии, да? не Ой, ездите. В Питере И, да, не опасно, да? Да, воздержаться они посоветовали от э, посещения Великобритании. Да ладно в Питере, тут в любом городе России может прибить упавший балкон, да, то есть там провода какие-нибудь, столб, качели, все что угодно. В Британии могут взорвать, но зато все остальное на тебя не упадет. Я думаю, навряд ли э, где-нибудь там, э, с какого-нибудь отеля Сент-Джеймс Корт, на тебя часть Лепнины упадет, да, там. Ну, сомнения у меня. Качественный же друг, тролль, да, Вольнов. Вот он звонил в ФСБ, у него где-то есть видеоролик. Да, да, да. И спрашивал, а вы вот в ближайшие две недели ничего взрывать нигде не планируете? Да, то я должен определиться, как ехать в Великобританию или не ехать. Туск, Россия не сделала ничего для пересмотра введенных против нее санкций. Я вообще удивлен, что они рассчитывали вводя санкции что Путин будет что-то там менять или что-то делать. То есть это на полном серьезе он такое сказал. И, но вывод такой, санкции отменять не будем. Ну и понятно, и правильно. А вот Пушков, мы редко этого персонажа упоминаем, сегодня просто весело. Трамп наглядно показал Черногории ее место в НАТО. Она там видео э, премьер-министр Душка Маркович э, Черногории. Он что-то там стоял как-то. Ну, и Трамп его подвинул. Подвинул, ну, чтобы стать э, э, уж главный там на этом саммите НАТО. И, в общем-то, самого э, э, Душка спросили. Он, я так понимаю, не обиделся. Сказал, что все, все нормально. Безобидная ситуация. Причем он сказал точно так же, как Госдеп. То есть Госдеп сказал, да, безобидная ситуация, но они не могли сказать, что Трамп не очень хорошо воспитан и в силу характера вообще работает локтями. Он бизнесмен, поэтому ну, а, а Душка Маркович, то он, конечно, не знал, почему, потому что тот только что вот стал премьером, да, первый он присутствует вообще на каком таком большом мероприятии, да и не обязан он его знать, да, ну, и бегает какой-то там, вот, и он его таким, таким образом, значит, спихнул, а, в общем, я тоже не вижу в этом ничего особенного, то есть, это все, как бы, особенности воспитания, мне вот другой, я говорю, случай вспоминается из моей жизни, опять же, особенность воспитания, это был... Наверное, второй год, ой, 192, извиняюсь, 82 И Я шел на работу в райком Комсомол, где я работал инструктором, очислился на должности статистика. Это самая мелкая должность какая-то. Ну, я работал, на самом деле, комиссаром оперативных отрядов молодежных. Ну, кто-то должен был бегать там по всем этим делам. И я так время от времени приходил в райком, там что-то, какие-то задания получал, сам вообще в милицейском пикете, у меня там стол был и, и рядом сидел милиционер, который был ответственен за добровольные народные дружины я за комсомольцев, он за это и я такой иду по улице, которую называл 20 лет ВЛКСМ, сейчас Большая Казачья там театр, оперы и балеты и там... а я как-то рассказывал эту историю там много стоит машин и никого людей. Люди все в театре уже. И вдруг членовоз останавливается. Я говорю, выходит человечек какой-то. И ну, такой он очень взрослый. Даже сильно взрослый. Я решил его пропустить. Остановился. Причем вот членовоз там такой. Ну, ЗИЛ там или Чайка. Я, я уж не помню. Ну, Что-то очень серьезное. И я решил пропустить. Он сказал, нет-нет, проходите. Молодым везде у нас дорога. Ну, и потом, когда я пришел в райком, я узнал, что это... Был ну, премьер-министр по нынешним Тихонов, да, по нынешним меркам. То есть, это был председатель совета министров. У нее не надо, наверное, говорить, что у нее не было никакой охраны, он был один и так вот он молодого человека вперед пропустил. Поэтому. Тут все зависит от воспитания. Я не думаю, что Вову тоже кого-нибудь там вперед бы пропускал, если бы это не предполагал этикет, а был бы вот так спонтанно. Ребята пишут, попросите комикат запиарнуть наш канал. Ребят, у вас 80 тысяч, попросите вы. Мы его только на шапот, наверное. Да, на шапот хорошо, да. На пропустительный шапот. Инсек НАТО объявил о присоединении Альянса к коалиции против ИГИЛ. Да, и странная ситуация. Только недавно, если вы помните, он говорил, что не собираются Альянс присоединяться к коалиции, всех собрали. То есть его, значит, точка зрения была такая, что не присоединяться. А обзвонили наверное всех, все говорят, не, не. Потом собрали, что-то посидели говорит, да. Ну, в общем-то, это понятно, что то если большинство стран-членов НАТО участвует в этом мероприятии, даже Турция, то что ж, говорить, конечно, они все присоединятся. Мальцев говорит погробче, звук слабоват. Володь, прибавь, пожалуйста, звук еще. Это звук, они Ладно. Жена премьера Люксембурга сфотографировалась сфотографировала с женами лидеров НАТО. Не так, а именно жена премьера Люксембурга сфотографировался с женами лидеров НАТО, да, в этом весь цимус, потому что везде написали муж, неправда, не муж, жена сфотографировался с женами, да, да, вот фотографии мы покажем. Ну, так, так, сейчас, где она эта фотография-то? Вот она, эта фотография, вот так выглядит, а вот и, и, и жена. Ну, там разрешены однополые браки, в общем-то, выглядит от него несколько комично, особенно зная, что это не муж, а жена, да, то есть, вот, ну, когда бывает там ну, Муж там ангелы Меркель, например, да, там, ну, среди жен каких-то, или там Не, ну, муж, муж королевы Великобритании. Да. А да, да, да. вот весело, в общем-то, Спрашивают, где голосова... голосование, голосование под видео есть, ссылочка, заходите, регистрируйтесь. Ну тут на самом деле пишут в чате, что и лень регистрироваться, и так пойду. Ну, можно и так, на самом деле, проголосовать. Не, ну у нас же голосовалки не для того, чтобы пойду, не пойду. А мы же продвигаем систему как бы, народной демократии да, начинаем с малого. То есть мы же должны на чем-то отрабатывать, опробировать, как это все происходит. Все эти голосовалки, как они будут работать. Мы же понимаем, что за этим будущее. Автомобиль Трампа не проехал в ворота Королевского дворца в Брюсселе. Да, он бронированный и большой. И не проехал. Я думаю, Путинский тоже не проехал. Потому что Трампа автомобиль стоит и 1,2 миллиона. Ну, в принципе, у Путина и у этого Папа такие же, у Гундяева такие же автомобили. Ну, у Путина-то ладно, у откуда такие? Ну, нормально. А что? Бог послал. Кому-кому? Бог посылает. Кому? Аллах посылает. Что ж ты? Ты ж понимаешь. СМИ. Иванка Трамп приняла фотографию футболиста за изображение святого. Да, очень смешно. И вообще все эти вещи в последнее время вызывают смех. Она пошла в кафе святого Игнатия в Риме. А там висела фотография э, Канали, значит, форварда Джорджа Канали. И она увидела и спросила, а это что за святой? Там все очень сильно удивились, э, что, что она не знает такого знаменитого футболиста. Но вообще был веселый, исходя из того, что это такое, ну, э, как бы сказать, кафе для фанатов, да, где они там собираются, что-то смотрят. Тиллерсон, США несут ответственность за утечку секретных данных о теракте в Манчестере. Больше мы очень удивились, что они сказали, что э, не будут обмениваться данными о теракте э, с американцами, э, англичане, я имею в виду. И вот госсекретарь подтвердил, что данные у, у американцев утекли. Да, и Трамп пообещал разобраться с, с утечками информации в правительственных ведомствах. Ерунда полная. Вообще, вот просто надо забыть сразу, как, как, как он разберется. Информационный мир, вся информация будет сливаться. Вот что бы они ни делали, даже вот они тут же обезглавливать будут, и все равно она будет уходить. Потому что какие-то хакеры будут ее вытаскивать. Всегда найдется тот, кто сольет эту информацию. Поэтому это бесполезно. И я не думаю, что утекла какая-то такая секретная информация, которая... Которую мы не должны знать Ну а что там такого могло утечь По большому счету Ушаков прокомментировал Негативные высказывания Трампа о России Да Ну вот он Заявил что это В общем привлекает Трамп сделал много таких В общем привлекающих внимание заявлений Находясь в поиске на Ближнем Востоке В европейских странах Ну и так это характеризует сейчас нравы, которые господствуют, к сожалению, в политической элитии Вашингтона. Конечно, это вызывает досаду, к сожалению, и недоумение. Нет, ну, досаду и сожалению, может быть, но недоумения нет, конечно. То есть, понятно, недоумение вызывает то, что ты не понимаешь. И то, что ты понимаешь, как вредное. Не для тебя, а для того, кто делает. Ты говоришь, вот я, с недоумением, понимаете, что он там бьется головой о стену. Да? Но Трамп же не бьется головой о стену, он э, четко себе представляет цель. И одна из целей у него это э, уменьшить те слухи о воздействии Путина на Трампа, да? и как-то разобраться таким образом со всей этой ситуацией, чтобы выйти героем, и чтобы Путин еще и там раскланивался всячески, и говорил там какие-то правильные слова. Скажите, нашлись ли деньги, доллары, которые украли, 6 тысяч, о которых вы говорили Нет, не нашлись. Но, чтобы и вы мы... понимали, не доллары а пропали. Это не доллары, а пропали биткоины. 3,7 там с лишним беду. Да, но это мы, мы особо как бы не следили сколько там, может быть, и больше. Мы да, ждем... Последний на сентябрь прошлый Да, год. мы ждем, когда будет ну, от этой структуры, которые так сказать, там администраторы есть какие-то, которые подтвердят. То есть нам подтвердили, что 3, 13 числа, когда нас всех вязали, в 11 часов кто-то снял. Ну, У Я так понимаю, кошеток. кто имел э, Доступ к нашей почте Но мы-то все сидели э, В кандалах, поэтому Доступ имели только работники Правоохранительной сферы, сферы Поэтому, как только мы получим Бумажечку официальную, мы официально Обратимся с тем, чтобы Привлекли к ответственности того, кто Это похитил, ну или по крайней Мере, чтобы мы могли э, Четко себе представлять Что Работники правоохранительной сферы у нас жулики и воры и ничем не отличаются от других прочих жуликов и воров. Ушаков. Макрон хочет познакомиться с Путиным в неформальной обстановке. Ну, не знаю насчет Макрона. Я знаю, что Путин очень стремится как можно быстрее прискакать. Да? Их выбрали значит вот эту выставку Петра Первого. То есть Макрон хочет как можно быстрее познакомиться с Путиным, да, в неформальной обстановке, а едет туда Путин. Это вот как, да? вот, ну, Макрон хочет, ну, ну, Макрон бы хотел, он бы сел в самолетик и прилетел бы к Путину, встретились бы где-нибудь там в Сочи, в неформальной обстановке. Но этого не происходит, да. Туда едет Путин. Значит, понятно, кто хочет. Эстония решила выслать двух российских дипломатов. Да, ну, такой пролет, конечно, Министерство иностранных дел обычный такой для них. Минус два дипломата, и чтобы они не говорили о сожалении, недоумении и так далее. Это, кстати, они также сказали, как и у Ушаков, прям слово в слово. У них, наверное, такая записка специальная про сожаление, недоумение там, и так далее. Ну вот, и и очередной недружественный акт, необоснованный и так далее, надо еще было сказать ничем не спровоцированный вот, ну, тем не менее высланы двух дипломатов и я думаю, что не просто так, ну, а что, зачем эстонцам генконсула в Нарве выгонять ну, если, как бы, он ни в чем не замечен да, ну, сидит там генконсул в Нарве раздает какие-то там документы я имею в виду паспорта, если там кто-то в нарве гражданин России живет, потерял паспорт, он ему паспорт дает какие-то справки, бумажки и так далее. Зачем его трогать? Он совершенно не нужен. Ладно это выгнать там, я не знаю, первого секретаря посольства, там, чрезвычайного полномочного там, посла. Там, ну, в общем, как, какую-то дипломатическую фигуру. А этого-то зачем? 19 миллионов россиян получат продуктовые талоны. Да, то есть таким образом они хотят что у нас заявить, что у нас 19 миллионов нищих. Нищих гораздо больше, талоны получат не все, и даже не эти 19 миллионов. Это будет расчет на 19 миллионов. Но там, как всегда, будут хищения, как всегда будет распил, как всегда будет супер распил, потому что это под занавес, да? Я вот вам хочу сказать, что у нас сегодня получилась первая партия продуктов для дальнобойщиков. Скооперировались мы. Правда, не потратили ни рубля. Так получилось, что Валера, привет Валера, организовал Валер, спасибо, да. продукты Огромное спасибо. на Точке. Алексей, спасибо Алексей, съездил туда их забрал. И Сергей, спасибо Сергей, сегодня вот повез буквально час назад их на три точки. Дальнобойщикам. Это 51 километром кат это по-моему второй или первый километром кат И если там останется, ну на самом деле не очень много, там около 20 килограмм продуктов питания, имею в виду, то доедет и до Леруа Химки. И совершенно безвозмездно для ребят. Да, кстати, мы желающие помочь дальнобойщикам, шлите денежку. Да, и... Наши рейсы планируют быть регулярными. И для дальнобойщиков передать что мы готовы организовать нормальные системы питания их, если мы будем знать точки, на которых они стоят. Причем я бы им советовал не, не просто стоять, а маневрировать. Вот их там обкапывают сейчас и так далее. Ну их начали обкапывать, они взяли да переместились. Они замучиваются обкапывать. И мы ну, в рамках вот, кольца МКАДа да, туда-сюда, там можно куда угодно. Им придется всю Москву обкопать. И я, я бы рекомендовал так, большему количеству присоединяться к акциям, я говорю, мы в состоянии организовать питание и наладить все и медицинское обслуживание и так далее, потому что огромное количество сторонников, сторонникам нужно понимание того, что эти дальнобойщики пойдут до конца, вот если мы уверены, мы с вами тоже пойдем до конца, поэтому будем... От всей души. То есть, помогать вот всем, все, что есть у нас, все, все дадим вам. Поэтому присоединяйтесь к акции дальнобойщиков, давайте все это увеличивать и расширять. Да, и те ребята, которые сидят там в непосредственной близости, там, Тверская область, Ярославская, Ярославская область, Ивановская, ну, все перечитать не буду, откуда можно за день, грубо говоря, доехать. Вы планируете подъехать тоже посмотреть на несанкционированные мероприятия в центре? То есть, я думаю, там интересно будет. Будет на что посмотреть. СМИ. На юге Москвы частично обрушилось четырехэтажное здание. Реновация началась, но, слава богу, никто не пострадал. И ну, вот так, так и должно быть. Стра да, быть. странная так, такая ситуация, что те здания, многие внимательно смотрят, что те здания, которые реально... Представляют уже угроз для жизни, но под ними там земли два с половиной метра, и то половину. их не хотят отселять, да, где как в Вороне, слободки прописано народу, а и такие люди ходят, вот там в Сокольниках где-то там ходят, не с плакатами, что отселите нас Христа ради, но кто-то их не признают даже аварийными. И вот Путин поручил Кабмину разработать закон проекта о переселении из аварийного жилья. Переселение душ, надо назвать такой. Закон проекта о переселении душ. Да, я думаю, что для того, чтобы из аварийного жилья переселять людей, ничего для этого с точки зрения законодательной не нужно. Все есть, и есть все... Нормативные акты исполна, да, и, и, да, и даже по подзаконных актов куча, как признаются эти подзаконные акты как признаются аварийными, что для этого нужно и так далее. И вообще проблем нет никаких. То есть нужна просто воля, чтобы и финансы, чтобы отселять людей. хотят ну, да хотят это хотят все да, заменить вот, э, законами. Вы же понимаете, что земли, которые выделяет администрация, там уже заложено вот в тех строениях, да. какая-то часть административных зданий, какая-то часть жилых зданий. Да. И в результате вот этих выделений можно совершенно спокойно аварийное жилье расселить в новостройки. Конечно. Это, это было сто лет до нас. Здравствуйте, уважаемый Вячеслав Мальцев. Чечня с вами. Это на самом деле, надо было сказать, чет пишет под ником Чех Навальный. Мы вас с Навальным очень уважаем, вы молодцы. Насколько процентов уверены, что революция удастся? Просто надоело так жить. Это капсулкам написано, много-много Да, ну у нас как, нет, нет другого выхода. Мы должны быть уверены на все сто, иначе, ну как, мы должны упереться лбом и пробить стену. Поэтому убежденность стопроцентная. Так. Песков он реновации в Москве, это не кремлевская программа, сказал Песков. Кто такой этот потерпевший и куда он пошел? Да? То есть это к чему сказано? К тому, что они... Рассчитывают, что все нормально, когда будет сделано и Ротенберги и все остальные получат свои бабки, да, чтобы можно было сказать, да мы-то вообще тут при чем. Это вот там Собянин, это вот москвичи, которые голосовали, они же сами проголосовали, а мы тут вообще не при делах. Глава МЧС раскритиковал чиновников затопленного Ставрополя за белые рубашки и галстуки. Да, ну вот это, конечно, удивительно. То есть, призвал ставропольских чиновников засучить рукава и идти к людям. Нет, я, конечно, понимаю, но вот тут опять человек в своем глазу бревна не замечает. Да? Помнится, как эти МЧСники... На третий день приехали, когда в Геленджике все смыло и ходили в красных курточках. А, кстати, местные, в том числе и чиновники, и казачки какие-то, и чиновники там бегали, как эти, всех там спасали, кого можно было спасти, спасли, и кого уж нельзя было спасти, уж там отвезли, грубо говоря, уж похоронили, наверное. А, а эти стоп приехали. И вот зато он умеет, видишь людям советовать, как там в белых рубашках, галстукать, или еще как этот, помнишь, анекдот про когда мальчик, ну я бы его рассказывал уже миллион раз, когда мальчик пришел на практику из ПТУ, где там, сантехники. и работник коммунальной сферы обучается. Ну, ему дали и наставник Петрович такой идет, и он с ним что-то рассказывает, ему вдруг из канализации говно таким, таким фонтаном бьет, что вообще ужасно. Подбегает Петрович люк, отшвырнул туда, раз, зажал туда дыр, вот, Руку вытаскивает, там, разводной ключ, там, такой ключ, такой, там, что-то ударки, жик-жик, и все, там, и, и, и утекло, и утекло, и Петрович вылазит такой, раз, руки вытер, достает примку, закуривает, сидит, тут говорит, да, Петрович, ну ты мастер, и молодец, смотри, раз, все, там. он говорит, Во, Ваня, учись, а то так всю жизнь ключи подавать будешь». Вот. Приблизительно Пучков Такого Петровича из себя изображать Но чтобы быть Петровичем Надо в говно нырять Как бы это не было противно или смешно Но я вот среди этих МЧСников высшего разряда Ни одного не видел да, Которым с головой в говно ныряли Они как-то поучают Я помню Шойгу как а поучают <связать> ну да, за это как раз. Так, вот. И предложил Путин привлечь граждан к тушению пожаров. Уголовное. Я думаю, что к уголовной ответственности все. Давайте граждан еще да. привлечем к распилу национального достояния. Да, представляешь? То есть вот теперь граждане будут еще и пожары тушить, а эти будут красть, спать, как мы мимо правительства проезжали, света нет, да? А, а граждане будут сидеть. Тогда вопрос такой, ребята, а вы нафига тогда вообще нужны? Не, я, я ответ знаю, это риторический вопрос. Это, это я просто так сказал, что понятно, что они ни пожары тушить, ни наводнения там ликвидировать, ни, ничего не будут. Они будут только бабки пилить. В Челябинской области в лесу обнаружено тело солдата, сбежавшего из военной части. Да, и вот удивительно то, что заявлено, что он ушел самовольно, покинул военный объект еще в феврале семнадцатого года. Вот что известно, что в лесу найдено тело молодого человека, который пропал без вести в 2017 году, в феврале. И тут же уже сделаны выводы. Что он убежал сам, что там никто, никто его не убивал и так далее. Ни судеб медицинской экспертизы, ничего еще нет, а уже, а уже все они решили. Я думаю, что там не все так просто. Я думаю, что там гораздо все сложнее. Я думаю, с тех пор, когда я там служил, какой там был тогда бардак, я там ничего не изменял. А ты там служил, да? Я там служил. Там в даже... Чебаркуле? Там даже врача не было для того, чтобы там солдат ну, какую-то первую помощь им оказывает. О чем говорить? Что там как, как странно. Представляешь, у нас жизнь устроена. О чем-то мы говорим, обязательно у нас находится человек, кто-то из наших зрителей, или вообще соратник, который здесь же, который в курсе дела, там служил или там находился. Ну, как-то так. Сейчас позвонили люди, говорят, у нас завтра начинается 5 11 17 вот у меня мысль какая. Если мы сейчас объявим это в эфире, мы не предупредим соответствующие органы. Да, сейчас смотрим. Я... Они сказали, что нам на все плевать, мы завтра выходим с оружием. И срали мы на ваше пятое место. Ну не знаю, давай тогда дождемся, действительно. Людей представлять скажут, Не, ну что... они просили сказать, но вопрос, а, не ли это, понимаете? Ага. -а -а. То есть, может, это там провокатор какой-то у них. Ну. Ну, ну давайте выяснить и, давай, и, давай, и, к, и, к концу и, эфира, и, эфира К концу эфира скажем Потому что людей тоже представлять неохотно Особенно вот в свете э, Следующей новости Президент, то есть Вова Путин, Разрешил Росгвардии командовать Армейскими частями Это я вот э, К военнослужащим обращаюсь Представляете, то есть сейчас вышел указ В котором Вова Разрешает командованию Росгвардии брать, так скажем, присоединять к себе подразделения армейские и создавать Очень и создавать соединения, соединения в которых будет, будут руководителями вот Росгвардийские генералы, а их задания и приказы должны будут выполнять военнослужащие, которые присягу принимали. Представляешь? Есть, это очень хорошо. Я понимаю, понимаете? что это хорошо, Вов это не понимает. Это полный дебилизм, то, что он делает. Это то, что и не таких выносило. То есть, это желание отдать приказ армии стрелять в людей. Да, поскольку Росгвардия такое право имеет, причем совершенно непонятно, откуда оно взято, нарушен главный принцип юридический. То есть, нельзя передать... Больше полномочий, чем ты имеешь сам. Вот Путин может стрелять в людей? Нет. Вы же Госдума еще... может стрелять в людей? Нет. Совет Федерации может стрелять в людей? Нет. Так почему же Госдума, Совет Федерации и Путин могут передать полномочия стрелять в людей, когда у них самих нет таких полномочий? Как это вообще? С точки зрения права это маразм полнейший выходишь за объем своих полномочий? Как ты можешь это сделать? Но ну, это основание для того, чтобы Путин нас послать сразу, да? Что вы же понимаете, что среди военных и, скажем так, ментов, да, есть всегда непреодолимые споры. Да. Поэтому хорошо, они придут в часть, начнут командовать, и собственно на этом все и закончится. Проблема еще в том, для Путина не, непонятная совершенно, да, совершенно непонятная проблема для Путина в том, что те менты, про которые ты говоришь, которые еще сейчас имеют какую-то надежду, вот после такого указа у них надежды не будет. А, ну, говорят, да, вам да. армию дают, чтобы она разбиралась с народом. То есть, если он сейчас еще под знаком вопроса, ну, пойду, ну, там сидят в разрешительной системе, да, майор... С пистолетом, там каждый день им какие-то ружья приносят и все, им говорят, слышь, ты вот как бы числишься вот там, вот там, и в случае чего ты побежишь, а тебе дадут еще солдат, ну, да нахер мне это надо, мне это вообще в последнюю очередь надо, вот так он будет разбираться. И вот я для себя написал, так сказать, на полях подготовка особо опасного государственного преступления, вот это. Это реально особо опасное государственное преступление. Стрелять в собственный народ, а именно для этого это все и делается. Так что такое мог сделать только Малефик. Причем, ты же помнишь, за что Цезаря стыкали ножичками? А это Цезарь был, это был О, да. Деус. За то, что он армию привел в Рим. За это был. ему главное что даже не то что он в императоры. Чтобы шел, поняли, да. Основная масса то что солдат привел в город. Да. Просто да, в город. Да. То есть это когда Цезарь преодолел, перешел рубикон, он не имел за рубиконом не имел никаких полномочий, да, потому что все его полномочия заканчивались там гораздо э, севернее. Это первое. А дальше? на пороге рима полномочий не имели никакие, никаких полномочий не имел в армии потому что солдатам рима запрещалось заходить в рим вооруженными в составе подразделений соединений как угодно то есть как, как, какими то частями то есть можно было приходить там на рынок что то и так далее а там отсиживаться на Марсовом поле надо было. Нельзя было заходить там целым подразделением, например, даже небольшим, там какой-то центурией вооруженным. Потому что это считалось, ну, как бы угрозой народу Рима. Угрозой демократии. Ни в коем случае угрожать демократии оружием было нельзя. И это каралось к смерти очень а, причем четко. Даже если какие-то такие случайные действия были, они наказывались очень сильно. Цезарь понес наказание очень страшное, надо сказать. То есть, это, конечно, было в связи, то есть, ну, да, многие там с какими-то другими связывали еще проблемами, ну, с тем, что он там захотел стать императором, там, и так далее, и так далее, но формальный повод был против него оружие применить именно тот, что он ввел армию в Рим. Когда могла армия в Рим входить? Только в одном случае... В случае триумфа, когда там и Сенат и народ будет. Рима приглашает, там все едут на колесницах, там бьют барабаны, везут пленников. Для этого надо было убить не меньше легиона противника. То есть, вот легион истребил по одной. почему римляне-то и любили? Ну, как бы Думать. жертвы человеческие, да, потому что нужно было пять тысяч убить, чтобы э -э провести триумф. Да? Вот вот такие. Хочу... А хочу... здесь, да. Угу. От тебя хочу прокомментировать. А, ну вы закончите тогда, пожалуйста. Потом... Да, не, ну прокомментируй, я дальше пойду, да. Идея революции уже жива как никогда. Это пишет Илья Зиновьев. Даже без Вячеслава. Конечно, понимаете? да, она и должна быть без Вячеслава. Вы понимаете такую вещь простую, ребята. Что Вячеслав ее оживил еще будучи в 2013 году. Сейчас понятно всем, что да, революция будет. Вопрос в том, что кто первый ее увидел. Нет, даже неправильный вопрос. А кто первый начал ее готовить или к ней готовиться, да, как э, там, чтобы правильно интерпретировали люди в погонах. Вот в этом вся соть. В этом вся соль и в этом все преимущество. Вот сейчас отвечу на вопрос Сергея Никитина. А еще наш товарищ рассказал, что на в мехмастерские метрополитена пригнали путинские вагоны сегодня и эти вагоны там ремонтируют я так понимаю что электродвигатели меняют на двигатели внутреннего сгорания это второе ну метро два там обычно по которому должны эвакуироваться правители в случае ядерной войны там, или какого-то Шукера, Но если меняют на двигатель внутреннего сгорания, это то, на что даже не рассчитывали советские, на отключение электричества. То есть они боятся, что восставший народ отключит электричество. И они не смогут свалить нет, по своей ветке нет. до Чехова, да. Но мы знаем все эти ветки, все выходы, входы, так что свалить. И мы когда с тобой как раз сидели в лужниках под нами, они ездили и спать нам не давали, Костя 16 насчитал, да, 16 раз они проехали. То есть они там что-то зашевелились очень Я серьезно думаю, в этом метро 2. Понимаете, большинство не знает о том, что они устанавливают двигатели внутреннего сгорания на вот эти вагоны. Вот вы скажите, есть у них шанс в нужный час завести эти двигатели внутреннего сгорания? Поэтому вот вы там слушаете нас наверняка, вот съездите и посмотрите, и округлите свои зенки. Да, пусть... Вячеслав Мальцев, скажите, пожалуйста, вот мне 26 лет, прекрасно, Россия будущая у меня... Будет возможность заработать на квартиру, а ипотека на 25 лет меня не устраивает. да, А зачем зарабатывать на квартиру, когда я думаю, что после 5 11 вы ее и так получите? Какой смысл-то увидите вот в одной новой Москве? Я не знаю, где вы живете, но и по всей России та же самая ситуация. 150 тысяч пустых квартир в одной новой Москве. Вот вокруг Москвы все в квартирах пустых. Огромное количество жилья, которое будет брошено в самой Москве. Это элитное жилье. То есть, там у одного кренделя, у которого собачки, да, у него там 12 элитных или сколько у него квартир. И, и с этой стороны Кремля, там, где Патриарх живет, и на Котельнической набережной, какой там 14 этаж, да, там. И где только у него нет, какое-то безумное количество квартир, ну и туда. Да, ну конечно, мы выселять. туда кого-то отселим, они в любом случае освободят свое жилье. Я думаю, что жилье будет навалом. Мы сейчас вот просто простым пересчетом у нас никак не получается заселить все. У нас масса брошенного жилья получается. Вот об, обычным пересчетом, и, и это не только мы считаем, это э, считают всякие министерства строительства, там министерства всякие ЖКХ, как они там сейчас называются, раньше так назывались. И у них э, тоже получается другая цифра несколько, чем ту, которую нам впаривают, что у нас там жилья не хватает. Жилья предостаточно, иначе бы они не придумывали всякие реновации еще пишут, где находится выход из метро, э, город Чехов, рядом, Там я не буду читать, будем встречать, ну, там рядом село, то есть... Да там все, масса, все, масса, масса, масса, масса народа, все, все знают, там. Все, там же люди наши работают везде, поэтому все все знают. Путин обсудил с членами СБ Мальцев РФ. всем квартиру... Да Мальцев ничего никому не выдаст, а че, о чем вы говорите? Знает, вы сами, сами да, свою возьмете. Зачем мальцев что-то будет водовать? Еще у меня есть, у нас есть соратник, который настаивает на том, чтобы пообещали три сотки каждому гражданину России земли. Дальше. Я насколько понимаю, что нам если всю землю, да, всю площадь земли разделить на 140 миллионов, там, ну как минимум будет. Ну, да, я вот точно не знаю, но точно больше там трех гектаров Дальше. будет. То есть, пожалуйста, это как бы. Да, да это, нет, не вообще, это, это вообще не проблема. Причем я честно скажу. Вы же понимаете, что желающих брать землю да. будет немного, к сожалению. То есть, землю мы будем давать с удовольствием, поскольку те ребята, которые с собачками там в самолетах летают, они отсюда свалят, землю как бы они на себя записали, ну и вот эту бумажкой можно подтереться, конечно. Но а желающих обрабатывать землю будет немного. Вот меня очень часто люди приезжают, копытом себя бьют, вот дайте мне землю, я буду обрабатывать, таких будет много. К сожалению, таких уже будет немного. Если бы это было раньше... Да, таких, может быть, было бы и много. Но вы видите вот то, что там с дальневосточным, с этим гектаром они что хотят, чтобы было как в 19 веке, чтобы люди там на лошадях скакали, там колышки забивали, дрались. Не будет, к сожалению. Если бы это было, это было бы счастье наше, потому что тогда... Мы бы трудоустроили в сельском хозяйстве большое количество людей, это было бы сказка просто. Мы бы им там что-то приплачивали еще, лишь бы только они там что-то суетились, что-то делали. На самом деле там приплачивают, они особо нас доит и горючие, пусть они его продают. Вот смотрите, мне администратор напоминает о том, что нужно подписаться на канал подготовка передача Плохие новости. Сейчас смотрят нас YouTube, показывают счетчик 7795. Давайте наберем хотя бы 3500 лайков. Также. Человек пишет, я возьму землю Да с удовольствием дадим Берите. С удовольствием Также нажимайте кнопку поделиться Делитесь в соцсетях Задавайте вопросы в прямом эфире Донат, это получается третья строчка под видео Ну и реквизиты Спрашивают еще телефон работает а Вот еще родной славит. мне пишет, Слава Вам ничего не дадут делать Родной, да это вы должны делать А не я Это вы должны делать вы должны поделить эту землю, вы должны поделить то, что останется от этих коренделей, имущество которых будет конфисковано в связи с тем, что это они наворовали и так далее. Зачем яд вам нужен? Тут вот уже товарищи говорят, мы убили квартиру. Да не вопрос вообще. Мы смотрели чью. Ну да, если там коррупционеров гонять, его тут заселять. Могу выращивать пеньку. Ну это, да, это вот как раз так и выглядит. Что как, как во времена Петра и Екатерины Россия была впереди планеты всей по пеньке. Да, вот так мы и планируем. И вот Путин Да. Пишет. Слава, ты мне туда, вы это самое, Путин. Да. Путин, а, ну мы, наверное, прочитали, да, ход операции ВК... нет. Путин обсудил с членами СБРФ социально-экономические вопросы и ход операции ВКС в Сирии. Да, ты понимаешь, как зачистили. То есть с этим сайтом безопасности они уже каждую неделю собирают что-нибудь там, не решают, я не знаю, но точно не ход операции в Сирии. И в связи с тем, что ремонтируют путинские вагоны, наверное, что-то у них там прям в одно место уже начинает подгорать. И вот Human Rights Watch это организация такая неправительственная, которая правами человека занимается. Рассказал об участии спикера парламента Чечни в преследовании Геев. И то есть скандал усиливается только вот этот вот голубой скандал в Чечне. И бывшие узники тюрем для геев утверждают, что спикер парламента Чечни Даудов наблюдал за пытками. А в парламенте Чечни плевать хотели на данные о пытках геев. То есть вот а, а, так отреагировал представитель секретариата парламента Чечни Делимхан. Жамалдинов, вот на доклад международной организации он сказал, что плевать хотели, но это уже классика, то есть плю... фу, на вас еще раз, уже, да, да, да, да, то есть третий раз уже плюнули, два раза, Бурханович плевал, теперь эти плюют, на самом деле не на Навального и не на Геев плюют, пытаются плюнуть на информационный мир, но ситуация какая, Информационный мир на самом деле на сегодня это Бог. Как бы не, не, не, не грозно и не глупо, может быть, это звучало. Но как помнишь, говорят, не плюй на Бога, все в глаз попадешь. Есть такая русская поговорка. Вот то, что они делают, это именно так и выглядит. Понимаешь, то есть они плюют сами себе в глаз. Что будет дальше легко очень спрогнозировать. Потому что геи, во крайней мере, Относится к той категории, с которой не надо ссориться, поскольку они очень хорошо организованы, и, и, и поскольку вон там ж, ж, жена одного из них да, фотографируется с женами руководителей стран надо, да, Поэтому не надо так делать. Это, вот пример, почему не надо так делать. Серебренников поблагодарил своих сторонников за поддержку после ситуации с обысками. И я когда. Очень удивился, почему же так отбивают Серебренникова со страшной силой. Спросил там у людей, говорю, да. Они говорят, ну, наверное. Я как бы, понимаете, поэтому, в общем-то, здесь тоже удивительное единство у определенного сообщества в деле защиты Серебренникова возникло, да. Может быть, если бы это был просто режиссер, может быть, и, и так сильно бы никто его не защищал, да. А это непростой режиссер, поэтому ведь такое, такое сразу возникло. Пишут 100, 129 тысяч у нас сегодня подписчиков, это очень приятно. Да, Давайте и, лайками поддерживаем. И еще интересная тема вот того чеченского, значит, председателя парламента, которого обвиняют в том, что он там обижал геев очень сильно, да, вот, Даудов. Про него рассказывают, что он очень в хороших отношениях, я так сказать, ну то есть как бы это что правильно был понятно, а то интерпретируется не так. Ну то есть вот у Вячеслава Викторовича есть определенные люди, которым он может позвонить, дать им любую команду, ну или почти любую, и они скажут, что есть. То есть везде говорили, что это человек волод. Да? И а про Володина всякого рода слухи ходят, да? Ну, что он имеет в виду? Да, да, вы... да. И вот, представляешь, какая, какая рокировка вот у этих ЛГБТ, да? Такая, угу. то есть, подставили именно того человека, который... То есть, вот такая многоходовочка. Очень интересно. Поэтому это... Хочется посмотреть, как будут события развиваться дальше, но дальше уже за хобот будут тащить следующих. И, возможно, они будут не из Чечни. В СПЧ предложили провести в России административную амнистию. Да, то есть на осень хотят, просят значит, амнистию административную такую устроить, чтобы под амнистию попало 6,4 миллиона человек. Но нужно понимать, что вот эти вот административные правонарушения, они совершаются постоянно. То есть это постоянно 6,4 миллиона человек находятся либо под штрафами, либо сидит в изоляторах в этих э -э и так далее. То есть таким-таким образом, что в любое время ты проводишь административную амнистию. 6,4 пройдет. Два месяца, и опять будет 6,4. Понимаешь, потому что, ну, каждые два месяца это обновляется. Это административные, а не уголовные. И судопроизводство, и вообще это кодекс об административной ответственности, да, и нарушение его, а не уголовно наказуемые деяния и нарушение уголовного кодекса, где разные сроки, привлечение к уголовной ответственности, а сроки привлечения к административной два месяца. То есть два месяца ты где-то поскрывался, и все, и ничего с тобой сделать не могут. Поэтому амнистия, это не имеет вообще ни малейшего смысла, я так понимаю. То есть необходимо административное законодательство менять, потому что ну, они освободят ответственность 6,4, через два месяца опять будет 6,4. Какой смысл, о чем вообще идет речь? То есть таким образом, как вот при помощи административного законодательства путинский режим задушил всю Россию. Вот всех, вот есть у нас хоть один человек, в отношении которого не было административного производства. Нет, наверное. Нет. То есть а? ну, не совершеннолетний, не совершеннолетний да. Тут чат взорвался по поводу того что володин поет голубая луна ребята тоже на, этом, на эту тему ставьте лайки мальцев какая у вас зарплата то что на то есть еще да. и надо поделиться между прочим какая зарплата у меня нет зарплаты я, я каким образом так сказать трачу деньги да я Отсылаю нашим сторонникам на эфиры, на всякую иную трачу, на содержание здесь и так далее. И себя мы тоже не забываем. И, в общем-то, ноль, наверное, зарплат получается. Потому что все, все раздал и нормально. Вы же сами видите донаты какие-то другие другие вещи. Хотелось бы гораздо больше, но, опять же, не на зарплату, а на какие-то конкретные дела, на помощь нашим, в том числе, сторонникам. Поэтому меня, как но бы, зар... вещали... зарплата меньше всего интересует. Вчера вещали же, в перископе показывали наши закулисье, но, ну, а? как бы, люди, я думаю, там, многие поняли, как все здесь... Ну, да, нормально просто, все, а что мы... Достаточно просто. Да, и вот в Кремле не стали спешить с позиции по административной амнистии. То есть, они даже не знают, что ответить. Потому что, знаешь, будет еще интересная ситуация. Если они ответят «да» по осенней административной амнистии, то надо под амнистию будет нашухарить так уж. Прямо ге-ге. Хотя вытаскивать всех на протестное действие. Говорят, все равно под амнистию попазите, не волнуйтесь, не бойтесь. Все будет нормально. Поэтому они как-то не знают, как уж на это отреагировать. Сразу 6,4 миллиона. Да? А ты говоришь, что Russia Today проговорил про да. выборы Путина. Да что они там. Они написали, на выборы Путина в 2018 году могут прийти до миллиона умерших. Не, нет, нет, нет. МК написал а. это они написали у а тебя у вас что? Есть фотография. Да, а где она? На почте была. Они а это ну, была... в общем они написали о том, что сейчас я, давайте. Давай, Дабы хорошо, я пойду дальше, я пойду дальше, а ты пока найдешь ее. Да, это МК уже писал, что на выборы Путина в 2018 году мог прийти до да, миллиона умерших. А раз туда нет, они написали, что выборы Путина Состоят... пройти, нет, да? состоятся в марте. Об этом они написали, что, то есть, имею в виду, что не выборы президента, Президент. а имея в виду, что выборы то есть, Путина. Там, на самом деле, вся фишка не в том, какое продолжение, а в том, что выборы Путина. Да. Какие вот молодцы, я бы сказал. Вот Поклонская заявила, что проверка средств на Матильду началась в связи с обращениями граждан. Интересно, какие, каких граждан. Вот, когда... Мы говорим про власть, вот как попал Поклонская в Думу, да? Ну, как такой человек мог в Думу попасть? Ну, по спискам Единой России. А как попало в списки Единой России, да? вот когда говорят, что, ну разве Путин стоит за каждым из уродов? Конечно, за каждым из уродов стоит Путин, безусловно. Каждый урод попадает по спискам. Во-первых, все партии попали те, которые утвердил Путин. Да. Все списки, которые утвердила путинская администрация. Там что, какие-то левые, что ли? Или надо, может, может серьезно думать, что кто-то праймерис какой-то выиграл. Те даже, которые случайно какие-то пельмени выиграли праймерис, они сразу же отказались, как только им сказали, что там не надо. Так что, что тут говорить? Конечно, Путин и цирк уродов, что тут скажешь. Поклонская проверка средств на Матильду началась в связи с обращением граждан. Да, ну я это сказал. Да, и вот список самых больших богатых наследников России от Форбс возглавил Юсуп Алиберов. Алиберов знаменит его папа тем, ну кроме того, что у него лукойл, что сказал, что самое заветное его мечтает, я не вру, вы можете процитировать, оставить своему наследнику самый большой Больший пакет акций, чем он получил. Больший пакет акций Лукойла, чем он получил. Да, вот это вот а, самая заветная мечта у человека. Ну, чтобы... вы понимали, Билл Гейтс выделил, то есть наследство написал, которому каждому ребенку оставил по миллиону долларов, ну, соответственно, быта может быть, машина, квартира, за это я не знаю. Но в день в деньгах оставил по миллиону долларов. Человек, который сам добился всего. И не Покупал и отжимал там непонятно как шахты, нефтяные, э, месторождения. А именно сам все это заработал и разработал. Чего у людей в голове? Госдума вела уголовную ответственность за создание групп смерти. Группу смерти создают они. Эта группа смерти называется Российская Федерация. Начинают от и кончая последней вот этой Поклонской, это создатели групп смерти. Почему самоубийство? Потому что такая здесь жизнь, и когда полицейские руководители говорят, что там влияние групп смерти на количество самоубийств, доказанное, составляет менее, скольки, менее 3%, да? да, то понятно, что это очень выглядит, ну, мягко говоря, как убого, да. У Бога вот такие вещи. То есть это они пытаются каким-то образом повлиять. Ни Нико, коим образом они не повлияют. Мы можем повлиять, каким образом выкинуть их нафиг и все. И заняться делом. Васильева признал ограничить школьный выпускной торжественной линейкой. Да, в Чечне тоже говорят о, о том, что не надо проводить никакие выпускные там. Э вот, торжественная линейка и все, и все пошли нафиг. Ну что ж, они, они боятся. Чего они боятся? Любого ну, скопления. Любого скопления. Молодежи ну, молодежи. ну да. Представляешь, вот они настолько зассали двадцать шестого, что они любого скопления молодежь боятся. Скоро уроки в школу будут да, да, да, в разные часы, чтобы, не дай боже, вся школа разом не вышла. В Госдуме отозвали законопроект об электронной повестке призывникам. Ну да, выпендривались. Ну уж говорили, что это маловероятно, что такой законопроект пройдет, потому что если он пройдет, все равно ну, и что эта электронная повестка даст. То есть это бесполезная трата времени. Ну видишь, вот додумались. Ну они покрасовались, видишь, они там... Человек инициатором числится, там, законопроекта. Таких можно сколько законопроектов придумать. Вот, вот пишут, что выпускной перенос. Да, перенос, я перенос... На То есть ребята собираемся 12-го да. и выпускаемся. Марат Сафин станет советником председателя Госдумы по спорту. Да, председатель Госдумы Вячеслав Викторович Володин, если вы помните, я говорил, у нее любимое занятие это выдавать удостоверение советников. Вот прям вот любимейшее занятие, вы, наверное, вот если сейчас проверить. Ну, у каждого есть свои бзыки, вот у Вячеслава бзык такой, всем раздать удостоверение советников. там Я сейчас представляю, сколько у них, наверное, миллиард советников. И вот Марат Сафин теперь будет, ну, он был, я так понимаю, депутатом Госдумы, сложил полномочия, потому что не может, значит, отказаться от деятельности в спортивных организациях, а Вячеслав их с утра и до вечера заставляет нам сидеть. Он не может там сидеть. Вот он получит удостоверение советника. Москалькова. Голосование москвичей за включение в программу реновации без принятия соответствующего федерального закона преждевременно. То есть, фальшстарт. Поторопились, ребята. Надо попозже. И вот Титову продлили полномочия бизнес-омбудсмена про Цитову мне нравилось В период выборов рассказывали Что это оппозиция Оппозиция такая Какие-то сказки сочиняли О том, как вот он восстал Против режима и Путина И так далее Ну нормально, продлили полномочия Значит все, все, все в порядке Значит все правильно сделал как, как просили Все сделал, как просили Роспотребнадзор предложил ввести Уголовную ответственность за фальсификацию продуктов реальность какая вообще дополнительная уголовная ответственность за все и это особенность этого режима то есть и, и так можно смело привлекать людей э, за различные там несоответствия всего там за все эти антисанитарные нормы и так далее то есть не обязательно иметь отдельную статью уголовного законодательства чтобы препятствовать этому и удивительно у них нет отдельные статьи за фальсификацию лекарств Нет сейчас статьи за фальсификацию лекарств? Нет? Я, нет. Не знаю. А за фальсификацию продуктов будет статья Ну, о чем башки уже, я не знаю Есть универсальная статья Да Закон о повышении мрот До прожиточного минимума Внесен в правительство да, видишь, вот Медведев все-таки решил сейчас мрот повысить до прожиточного, а не через два года, как обещал. То есть, такой вот, собрались они, говорит, сил нам не занимать, и решили повысить, повысить мрот на 20 копеек, или Греф объяснил, почему Сбербанк не работает в Крыму. Да, он много так вот. Эй, а, а смысл такой, да, что если будет работать в Крыму, попадет под э, санкции. Я вот удивляюсь, почему он до сих пор не попал. Да, ну, потому что не работает в Крыму. Не, ну и что, как бы? У него же все равно есть. А, ну, может быть. Начальник подмосковного управления. Вот интересно, он сказал. Последствия для экономики страны будут таковы, что даже пока не может идти речи о начале нашей работы в Крыму. Вообще Греф просто не хочет, я так понимаю, чтобы есть, выкатили, да. выкатили в это, ну, включили, да, его в список этих, ну, санкционный список, там, наряду со всякими путинскими дружками, то есть, видишь, он хочет проскочить. В случае, когда все начнется, да, он может совершенно спокойно стартануть туда за бугор, вов ты смотри, какую гниду пригрел, сейчас вот он там насобирает, стартанет, мы его даже, мы вас тут потащим в трибунал, а этот все уйдет совершенно спокойно, и там на Западе за него будут эти ЛГБТ-шные друзья топить, и никто нам его не отдаст, скажет, он вот, по Крыму вообще никуда не лез, по этим делам там, связанным с хищениями, тоже вроде как не замечен так впрямую, так что все, вот этот самый главный предатель, Волк, ты его на карандаш бери. Начальник подмосковного управления Росгвардии объявлен в розыск. Да, замечательно. Такой генерал-майор Алексей Лаушкин, он подозревается в том, что Захарченко ну, был, так сказать, промежуточным звеном, посредником, то есть получения взятки, тем Захарченко, у которого 9 миллиардов нашли. И теперь этот Лаушкин находится в Грузии у родственников. Такая прелесть. А вот представь, это генерал-майор Росгвардии, которого, ну, сейчас изобличили, потому что там разбираются с Захарченко, а он попал под горячую руку. Да. А вот представь, его бы не изобличили. Вот сидел бы генерал-майор в Подмосковье. А Путин в его подчинении передал находящиеся здесь вот все... В войсковые части И вот началась бы там Грубо говоря революция да И вот этот Лаушкин взял бы На себя командование Частями воинскими И какой бы приказ Он ему отдал Как вы думаете Я думаю отдал бы приказ стрелять Потому что он же за собой Все эти грехи знает Это Сейчас он сидит в Грузии и он там является, так сказать, криминальным корешком, скрывается от следствия. А так он был этот любитель Путина, генерал-майор Росгвардии, который прошел переаттестацию и все такое прочее. Любимец Золотова. Почему нет? Там такие же сидят, да. Нужно понимать, что ни ничем. Так что, вот и... Вот я для себя здесь записал, это связано не столько с этим начальником Росгвардии, сколько вообще с тем, что происходит. Мне, когда спрашивают, говорят, что для революции не созрело условий, я могу сказать, вот я для себя записал, Причины условий для революции много, и они все налицо. Осталось дождаться повода. Потому что вопрос мне задает, когда? Когда будет повод? Потому что причины и условия есть уже все. Абсолютно. Вот они все на лицо есть. Осталось только поводы дождаться. Даже повод они нам дадут. А? Даже повод они нам дадут. Повод, конечно, дадут ну, конечно, они 100%. Они Поэтому э, я думаю, что это все будет очень быстро. Да. И неожиданно быстро так будет. будет. Высокий суд Лондона заочно арестовал бывшего следователя по делу Магнитского. Да, видишь, ну это радостно да это хорошо что да. очень хороший мысль я думаю что власть возьмем это а следователя отдадим в высокий суд Лондона пусть они там всем занимаются нафиг он нам нужен меньше меньше будет у ну, нас проблем да и деньги как бы да, да, посадим его вот в тот самолет в котором собачек возили отправим туда Россия в высоком суде Лондона требует от Киева немедленно выплатить 325 миллионов долларов в качестве процентов по еврооблигациям передает корреспондент РИА Новости из зала суда, где ну, проходят дополнительные слушания. Человек поймал ванну, пишет, мальчик, я не могу купить себе новую машину. Представляете, когда произойдет революция, сколько останется машин, которые, то есть, если вы... Вы не можете себе купить машину, да, и вообще будете самым последним в очереди, самым последним, все равно вам, вам да, достанется что-то приличное. Да? Геленваген, да. там какой-нибудь слабенький, ну, 3,5 кБ. Ну, ну, ну, я не думаю, что-нибудь нормальное достанется точно, так что машин больше, чем э, задниц, которые могут на них ездить, это совершенно точно. То есть, если с квартирами, там да. у людей по 12 квартир, то да. с машинами безумный, безумно. Ну, я помню, я помню, да, по какой-то смешной, ну не по смешной цене, ну так, купил хорошую машину, потом пришлось ее продать у одного из вице-губернаторов какой-то Северной области, вот сейчас скажу, что придурец, не помню, какая область, что-то рядом с Питером какая-то область, и вот там вице-губернатор... И он распродавал. У него было 14 автомашин и все у премиум класса. Не, у него были генетвоин какие-то. Там наверное, бомбар... он А я Порш купил, у него старенький Порш, причем за очень смешные деньги. Потом, правда, мне понадобились деньги, и мне пришлось его продать. Но он был хорош, надо сказать. Вот у него был 14. Он был вице-губернатором. Да? Я э, 13 лет занимал. Должности такого же плана, но ну, я имею в виду по ранжиру, по рангу. У меня не было возможности даже одну новую такую машину купить. Я поэтому купил у нее старую Подержанную, Причем она была в этом ряду самая плохенькая. Представляешь, среди 14. Не тюнингованная. Россия в высоком суде Лондона требует от Киева немедленно выплатить 325 миллионов долларов в качестве процентов по еврооблигациям. Это из суда. Да, ой, видишь, такая ситуация О чем это вообще речь идет, знаешь Речь идет о трех миллиардах Процесс о трех миллиардах Очень хочет э, Путин вернуть 3 миллиарда Которые дал господин Януковичу А тот их привез в Ростов Да, привез в Ростов Очень он хочет вернуть эти три миллиарда А чтобы вернуть эти три миллиарда Обычно у суда мало Поэтому идут на ухищрения. Говорит, по 3 миллиардам с этих еврооблигаций заплатить, пожалуйста, 325 миллионов долларов проценты. И вот суд сейчас рассматривает вопрос по процентам. Есть такое понятие, как преюдиция, то есть те решения, которые будут приняты, они будут следующим судом. Следующему судом, уже э, приниматься на веру. То есть исследовать никаки доказательства никто не будет. То есть, если они заплатят проценты, конечно, то это будет, то это будет признание, признание долга. Ты абсолютно прав. Если заплатят проценты, это будет признание долга. Если решение следующего суда оно уже предсказуемо. Получится, прогнозы есть. Я не знаю, посмотрим. Отлетающий летающий дрон Сбербанка для перевозки денег испытают в Казани. То есть Греф тут, может быть, на этом дроне как раз и стартанет, когда все начнется. Он, он видишь, как занялся. Я вам скажу, нам приезжал соратник тут не так давно и рассказывал, что он засунул карточку в три банкомата Сбербанка. И он выдал купюрами банка приколов. Я вот думаю, если у них банкоматы, которые заряжают инкассаторы, выдают банки прикол... билеты банка приколов, то ну что будет привозить дрон? Я думаю, ничего, просто это списание денег. Представляешь, вот сидят люди в этом сбербанке, как-то надо шлепнуть деньги. На ремонт всего они уже шлепнули на модернизацию всего они шлепнули на программы по бухгалтерии электронные там и так далее то есть они на все взяли что еще делать о дроны вот еще вот будут возить дроны так сколько программ будет стоить там вот такое количество миллиардов давайте пойдут на горбушку купят вот такой дрон как навальный снимал этого Медведева так Живаю. и вы все и, и будут вот э, я тренироваться подсказку Сбербанку, а? подсказку Сбербанку сделаю, куда можно распилить бабло у меня сестра работала в одном из отделений банков у них абсолютно нету канцелярии, салфеток для мониторов то есть можно тупо взять на канцелярию одним списком там в бухгалтерии есть такое понятие как на необходимые нужды и списать там 10-20 миллиардов я думаю легко на офис 2 миллиона можно списывать в год. Пишут, грабь награбленное что-то знакомое. А, а вы как предлагаете? А я вот, не считаю, там да, нет, нет, при чем здесь смысле, это, это, не граб, нет, это не грабеж, почему грабеж? Ну, предположим, суды, трибуналы конфисковали все это и в доход государства обратили. Что с этим имуществом делать? Чтобы оно стояло, вот эти машины ржавели, квартиры разваливались как с этим поступить? Огромное количество жилья будет разваливаться, что ли? Да нет. Я да нет, думаю, что, вы... что народ в состоянии проголосовать, по какому методу это все передать людям и все. А зачем? Ну, Тоже как, я... как по-другому. Тоже хочу высказаться. Вот вы понимаете, грабят, когда не спрашивают. Да? Угу. Вот у нас отбирают на национальное достояние, там, газ, нефть. Вот меня лично никто не спросил. Вот мы у тебя отняли там или не отняли? То есть тут вот грабеж. А мы будем спрашивать, вот понимаешь, вот квартира, откуда у тебя деньги на эту квартиру? Нету доказательств? Ну ты их не заработал, ты их украл. Ну вот и все. То есть это не грабеж, это как раз-таки конфискация. В Китае разрабатывают дроны для мебели и роялей. Прекрасно, да? То есть там дроны, которые будут таскать более тонны, разрабатываются, а здесь дроны, которые будут пачку банка приколов возить, да? Интересно, вообще вот. А госпрограмма космической деятельности может увеличиться на 8,5 миллиардов рублей. Конечно, она увеличится, если договорятся, потому что эти деньги будут распиливать. А знаешь... В чем в том числе состоит и госпрограмма значит, космической деятельности? А состоит, вот в Роскосмосе сообщили, что внешняя поверхность международной космической станции может содержать следы внеземной жизни. Поэтому нужно всю эту внешнюю поверхность всю пыль с нее нужно будет стереть. А денег это, конечно, будет стоить очень дорого. Поэтому я боюсь, что вот на протирку да, вот этой космической станции 8,5 миллиардов и уйдут. Но если 20 миллиардов ушли на Рейхстаг, Рейхстаг. да который из фанеры практически... можно что-то посмотреть да -да, как помнишь, а ты? там вообще ничего не Задорнов было. или кто то в объявлении вешал в зоопарку требуется слонопротирщик задней части здесь космонавт-протирщик станции такой требуется первый полет нового вертолета К-62 состоялся ура все должны обрадоваться вот вертолет К-62, все казалось бы прекрасно, вот. Да, если только не а, понять, что это то же самое, вот, вот, вот раньше но... был вертолет К-60, он был один и вот с такими маленькими крылышками, да, вот с такими, видите, сзади, ну это не крылышки, это стабилизаторы, собственно, но можно в принципе обойтись и без них. Потом он, значит, куда он делся, господи, вот, потом он навернулся. Он был один, навернулся. И потом я так понимаю, что решили, что 60 не чем делать. Почему? Ну, потому что его долго эксплуатировали, очень на всяких выставках показывали всем с 2003 года. И это получилось как, как в фильме, да. А можно, а у вас есть такой же, только без крыльев? Помнишь? Нет, будем искать. Ну вот, у них оказался точно такой же, только без крыльев. Я повторяю, то есть, оказалось, видите, вот обратите внимание на задние крылышки, вообще на шасси, на все. А теперь обратите внимание... На вот этот вертолет Видите, вот все абсолютно то же самое ну, На одно окно больше прорезали Только потому что Иллюминатором вот не назовешь да? И крылышек нет Но, кстати, от них следы Вот остались, если приглядеться От них остались следы То есть у вас окраска вертолет Называется модернизация Да, так у вас есть такой же Только без крыльев Вообще чудовищно совершенно все это И теперь это называется 62 вертолет то он тоже один и будут теперь показывать его все эти годы и рассказывать. Потом, не дай бог, он свалится, что-нибудь еще оторвут, у него что-то другое привинтит. Это будет уже там 64-й или 65 я модель. Ну, перекрасить он уже будет какой-нибудь красный, например. В России появится новый тип визы для иностранцев. Да, надо сказать, что вертолет К-60 э, начали разрабатывать там в 80 каком-то году, в 83-м что ли году. То есть, а первый полет вот тот К-60 совершил 10 декабря 98 -го года. Есть, и опять и снова первый полет. Я думаю интересно. Хотелось пошлить, но не Ладно. В России появится новый тип визы для иностранцев. Да, видишь, это виза для иностранцев такая, была рабочая виза, да, там гостевая виза, а это вот виза временно проживающего лица, и все понимают прекрасно о чем идет речь, и следующая новость, она как раз про это же. Трудовые мигранты из Киргизии перевели из России на родину 433 миллиона долларов. 433 миллиона. То есть, если взять всех, кто отсюда переводит деньги, то это нормальные суммы получается. Очень нормальный. Больше миллиарда и гораздо больше миллиардов. Вот я такую взял бумажку. я не Билайн рекламирую. Я в Билайн заходил, как ты взял, там такие лежали бумажки. Денежные переводы в офисе Билайн. В чем фишка, знаете? Вот отсюда вам видно. В том, что на этой стороне это вам кажется, что написано по-русски. А написано там следующее. Кыргызстан, Билайн, Кенселеринин, Акча. Ну и так далее. Это по-киргизски. Это Точикистон. Ну, соответственно, по-таджикски. Ну, а этот те же самые, только латиницы, это значит Узбекистан. То есть, сзади написано по, смотрите сами, по киргизски, таджикски и узбекски. То есть, другие, как бы, билайн не интересуют. Почему? Потому что они прекрасно понимают, кто будет основным, так сказать, их клиентом. И действительно гораздо легче, чем там связываться с какими то системой, там, переводить по каким-то почтам и так далее. Через какие-то банки. Раз, переслал по телефончику и все. То есть деньги по телефону. Я думаю, что... То есть они это, они это знали еще до того, как пришла эта информация. Но почему они это и напечатали? Конечно, сейчас... Вову трудная ситуация С одной стороны он должен заигрывать перед мигрантами да, А с другой стороны он должен их душить Он с одной стороны должен брать с них денег как можно больше Потому что их много и они бедные А ограбить можно только бедных Если ограбить богатых это не очень интересно Во-первых богатых мало во-вторых, они могут дать по мозгам. да, А вот бедных много, и они как бы э, обычно безответные, поэтому их легко грабить. И в то же время путинская Россия очень сильно в них нуждается, потому что они пытаются ими заменить всех остальных, понимаешь? То есть они им нужны, очень нужны. И такой вот диалектическая проблема, борьба единство противоположность, с одной стороны они должны их чморить и показывать тут из себя русских националистов, которые не хотят там никого, да, мы тут за русский народ, сами на самом деле они чморят и русский народ, и этих бедолаг раздевают, то есть в любом случае они попадут под раздачу, и я наверное не буду Ванга, если скажу, что когда начнется революция, вот эти люди, они точно будут не Путину помогать. Это однозначно. Сергей Иванов призвал прибраться в России. Да, конечно, прибраться обязательно. Мы собираемся 5, 11, 17 прибраться в России, потому что... Говно надо выметать, начинать с самого верха. Они предлагают прибраться, там вот внизу приберись, а сверху будет говно. Ну нет, человек, когда прибирает в своем доме, он начинает с верхних этажей, там откуда-то с горницы, да, все выметать, и там до, под... до подвала, да. Так надо прибираться, Иванов. Начиная с самого верха. Русов потребовал вернуть. Ей пост президента Бразилии Да, он сказал, ну нифига себе Импичмент э -э -э, Зафигачили и выгнали Теперь и и и Этого посадили Тому импичмент <связываем> Тоже хотят новому объявить, а он говорит, ну давайте меня тогда как -то взад вертай, помнишь, ну ничего, я думаю, у нее не получится, ну вообще интересно уже настолько вот это весело смотреть в информационном мире, как происходит откатная волна, как бьются какие-то силы, которые думают, что они являются, ну, определяющими. А они не являются определяющими. Вообще пофигу, как у нее фамилия. Русок, не да. То есть, информационный мир, это как судьба. Вот ты попал в конкретное время, в конкретное место, и все, и тебя эта волна понесла. И тебе положено будет под импичмент подлететь. Ты вот хоть будешь ангелом с крыльями, все равно попадешь да, под импичмент. Ну, потому что сейчас... Простраиваются вот эти системы, информационные системы, примеряются, причем это саморегулируемые системы. Это не значит какие-то хакеры сидят, что-то выдумывают, нет. Они примеряются управлять человеческим миром. Вот сейчас это происходит. И поэтому вот многие правители пострадают ну, по делу, не по делу, но в любом случае по делу, конечно. В Бразилии почти 100 заключенных совершили побег из тюрьмы. Да, ну там обычных расстреливают По тюрьмам Происходят всякие события Очень тяжелые Здесь они просто решили стартануть Посмотрим, чем это закончится В Турции контрабандисты пытались продать Гробницу со скелетом За 4 миллиона долларов Даже комментируют мне как-то это, это не взор Про гробницу обычно комментируют Да, так что надо отдать Эту возможность Невзору пригласить его в эфир и сказать, вот там хотели гробницу со скелетом продать за 4 миллиона. Я думаю, он начал бы рассказывать про гробницу с мумией, которая стоит на Красной площади. И за сколько можно ее продать. Невзоров гениальный человек. Хотелось бы с ним познакомиться, конечно. Число жертв наводнений на Шри-Ланке превысило 90 человек. Да, видишь, там тоже... На Шри-Ланке наводнение там У них, наверное, есть большое преимущество У них, наверное, нет МЧС А так, в общем-то, все, все нормально И э, в Шри-Ланке спасли застрявшего в яме слоненка Вытащили э, слоних и, и слоненка Из ямы, залитой водой Видишь, какие люди И э, они мне более... Приятны вот эти люди, чем по сетям видеоролик идет, как напал медведь. Ну, я так понимаю, гризли, потому что он черный. Напал на мужика, который пошел с луком на него охотиться. И, в общем мужика этого героизирует. Ну, не знаю, вот он не боится медведя, пошел там с луком и так далее. Вот самый гадкий кадр убийства животных, это как раз... Я видел, показывали, как из лука, где-то вот, там в Ютубе тоже есть. Мужик стреляет, но ну, подкрался, тот его не видит. и Прострелил насквозь медведь. Нужно понимать, что лук это очень Самый. мощное оружие. И говорить о том, что это чем-то опаснее для человека, чем охота с ружьем. Мне кажется, что с ружьем, что с луком. Вообще пишут в чате как насчет того чтобы схлестнуться в дебатах с гением современности один на один а.г. купцовым я к сожалению не знаю кто это такой Ты сказал, гений современности. Не, но ну это я понял а помимо Купцов этого <с> Нет, я не против Нет. гениев И не против дебатов вообще. Такой старичок, конечно, я Но просто не знаю как он берет... На жительницу как Нижегородской области напал сова Но, Опять же не просто так напала Они там дерево спилили А там два совенка и Напала сова и сильно очень подрала И вот меня всегда удивляет Сова так защищает своих детей А у нас народ Человек да, людей, детей вообще не защищает. У нас происходит что угодно. Усовы дома отняли. Она всех чуть не разорвала. Представляешь? А здесь у пол Москвы дома отнимают И нормально. Уж давно должны с колотушками с, с когтями пойти рвать всех на части. Голыми руками да, уже был. Страшно народ Да. А? Смешно. да. Смешно. да. Смешно. И вот поезд временной эпохи. Времена, поезд времена и эпохи в московском метро. Теперь будет ходить какой-то поезд, который разукрашивают, и там будет на открытии, значит, римский легионер, там еще кто-то будет, петровский там, солдат петровских времен, и все каждый вагон разукрашен под свою эпоху. Но когда я спросил людей, которые работают в метро про это, да много, говорит, у нас разукрашивает, Говорит, ну, лучше уж разукрашивать, чем там запчасти покупать. На это вообще, ну, то есть, заказали какую-то свою фирму. платят ей бабки, все классно. В метро ездит. То, что там запчастение то, что горит, все разваливается. Это пофигу. Главное, что можно украсть деньги и показать вот что-то такой лоск. Да, вот, во многих городах мы видим фасады домов нарисованы, то есть висят картинки. Потемкинские деревни в настоящем виде. Вот это один из вариантов потемкинских деревень. Кстати, князь Григорий Потемкин никаких деревень, ну, это, так сказать, это литературный изыск, никаких деревень не делал. Ему для того, чтобы украсть денег, ему для... Не нужно было э, какие-то деревни, там, императрицы рисовать. Он просто брал из казны столько, сколько ему нужно было. Но нужно понять, что при всей своей расточительности, да, он денег никогда не имел. Да? И нужно понять, что у 20 тысяч его крестьян были коровы в каждой семье. Да? и они все были сытые. То, что сейчас про нынешних казнокрадов не скажешь. И деньги он в основном употреблял на такие, такие изыски, как строительство там э -э, в Крыму всего, что только можно, да, как строительство э -э -э Николаева, ну и так далее. То есть, ну, нельзя сравнивать те потемкинские деревни, в общем с этими. Это особое, конечно. Даже я думаю, князь Менческого нельзя сравнивать, там что хоть тот, ну, вор был и жулик, да, ну, хоть тот в атаку сам ходил, да? Вячеслав, у нас еще есть донат и фотографии из да, Хоть, вот. хоть, э -э да, ну давай, ладно. Может быть, со вчерашнего эфира тут что-то пропустили? Так, давай, кинь, Да, Андрей, про поводу Севастополя еще он хотел высказаться. Сергей, 1000 рублей первой колонне. Давай. Сварга, 1000 рублей на ваше усмотрение. Давай сюда. Вячеслав, 100 рублей без подписи. Здравствуйте. Вот сейчас на Народный дом позвонил э, наш э, сторонник из Севастополя. Он армянин. Вот рассказал такую историю, что... Сейчас вот с завтрашнего дня люди там настолько уже возмущены ситуация. Ситуация следующая, что вот он сказал, что его брата ФСБ местные забрали два земельных участка. И без всяких объяснений просто вот его лишили этих, сказать, участков. Опять же по поводу того, что вот этот закон, который приняли ФСБ, сейчас он активно применяется. Именно там вот в Севастополе. И... Завтра люди хотят выйти на некий народный сход куда-то. Он мне сказал, что ему очень страшно, потому что он себя чувствует, вот что он все-таки русский человек, родился и вырос в России, хоть у него такая вот чем-то национальность, как он считается ну все равно себя считает русским человеком. И там таких очень много живет в Севастополе, они очень недовольны ситуацией, там многие которые после присоединения так называемого Крыма к Украине надеялись на какие-то блага на самом деле благ никаких нет осталось а жить еще хуже теперь еще эти участки у них забирают поэтому вот завтра можно посмотреть кто там живет но ну, что будет происходить опять же да? кто туда выйдет и по какому... <клышко> что будут говорить по этому поводу так что в Крыму ситуация не самая благоприятная в отличие от того что говорят официальные СМИ вот. Север. Не, ну мы говорили о том, что сто процентов будут отнимать вот совсем недавно, то есть когда они там обозначили, что сколько-то тысяч они планируют отнять земельных участков только под дорогу. Ну, они же не только под дорогу, они под все будут отнимать. И же не только для дороги нужны земельные участки. Поэтому не с чем бояться, нужно объединяться и идти вперед, и все. Север, 100 рублей, слава, хоть раз прочитайте мой донат, отправляю третий раз, есть подозрение, что денежки до вас не доходят. На общее благое дело, Сибирь с вами. Север, спасибо. Спасибо. Алексей Калининградский, 200 рублей, чем могу, по мере возможности, все деньги, суки, банки высасывают по необоснованным процентам кредитов. Названивая на все телефоны Наше дело правое, мы победим Спасибо, Алексей Ларис Санкт-Петербург, 200 рублей без подписи Константин Звездинский, 100 рублей Вчера на YouTube был опубликован замечательный масштабный доклад Екатерины Шульман О будущем семьи, частной собственности и государства Там есть прямая демократия и другие Екатерину Шульман в студию Пожалуйста, приглашайте Екатерину Шульман С удовольствием выслушаем ее Андрюша Нижний Новгород в дело. Давыдов Павел, передайте привет Хунти из Сызрани. Хунти из Сызрани, привет. Привет. Александр Белашенко. извините, если неправильно прочитал. Слава, привет из Сиэтла. Вы обещали рассказать о взятии Рейстага в Подмосковье. Да, нет, не мы обещали, нам люди обещали. Так и что-то не позвонили, несколько да, да, да, раз писали. Да. Актеры, Да. Просто так что, все, что люди, знали, кто занимался Взятием реставра в Подмосковье Ну выйдите на связь, пожалуйста Телефоны все в описании есть И хочешь, чтобы мы Не хотите в эфир выходить Мы запишем там от руки на бумажке И сами за вас все расскажем но ну, нам интересно, что там было на самом деле Саминов Никита На общее дело Тут вот я так догадываюсь, кто это Но тут написано Это не я, полторы тысячи Кости на жрату потекот 500 рублей. Очень беспокоит транспортный налог на авто 43 тысячи рублей. Есть ли способ не платить? Уже приставы взыскивают. Боюсь, отберут машины и закроют выезд за границу. Налог несправедливый, машина старая. Да, я понимаю, о чем вы говорите. Машина большого объема, скорее всего, американец. Ну. Нет вариантов, кроме как 5-11-2017 Да, нет, выход 1 5 Ох <смех> ты, я что-то так по компьютеру Таслима Магасумовна <смех> Межгорье На кресло Не жду, а готовлюсь Спасибо Таслима, кресла приобретены Петр Погранец На Нафталин для Моли ВВП Спасибо Петр Серега Город Бор 100 рублей без подписи Иван и Наталья. Вячеслав Вячеславович, мы следим. Мы сидим слева от вас. Спасибо за то, что вы делаете. <связать> Спасибо вам, ребята. <связать> Игорь, тысяча рублей на маслины и другие деликатесы. Газель, 100 рублей. Поздравьте с выпускным. А, Гадель, извините, пожалуйста. Поздравляем. Поздравляем. <связать> Теперь я знаю, как ты занимаешься. Не, мы... Александр. 100 рублей. Вячеслав, что скажете о разломе асфальта и ров вокруг автостоянки дальнобойщиков на 51 километре МКАД? Это да, вопрос. нам сегодня рассказали, что там обкапывают да. что-то, да. Ну что, я могу сказать, что нужно всегда перемещаться. То есть это же война, на войне надо маневрировать. Поэтому самый лучший вариант это перемещаться и увеличивать стоянки то есть я имею в виду по размеру в конце концов там 12 числа нужно чтобы было много машины чтобы все они собрались в одном месте желательно в центре москвы ну или ближе к центру и тогда будут разговаривать хоть хоть как-то ну хотя все равно ничего не дадут хоть хоть как-то будут говорить я имею ввиду правители а так они даже внимание обращают Натали, добрый вечер, скажите ваше мнение, есть вероятность нового теракта в одной из двух столиц накануне митинга 12 июня или непосредственно перед 5, 11, 17, естественно отвлечь внимание от предстоящей власти? Да, есть такая опасность, конечно, перед 12, и об этом уже многие говорят, что перед 12 может быть... Что-то случится, и скажут, ой, там ни в коем случае ничего нельзя, такой терроризм и так далее. И так-то нельзя, а тут еще больше нельзя. Игорек и Мариночка, на нужды революции. Спасибо. Снежок, без подписи. Даниил, слава и команда, знаете, вы одели Ламбина. Николая Тюмени. он вас поддерживает, но боится об этом говорить. Нет, не знаю. Пришлите на почту точка ком информацию почитаем. Гена, 1000 рублей на помощь дальнобойщикам. Елена Альба Спб, Сергею, привет, сто одиннадцать рублей. Варя, сто рублей дальнобойщикам. Анджер, не знаю, не могу прочитать. Извините. Если есть стопроцентная уверенность в революции и кредитной амнистии почему бы вместо сборка донатов не взять большой кредит хочу понять логику я ваш сторонник Вы а кто даст серьезно верите что нам дадут вот, кредит да, Здесь, кирилл из зеленограда для дальнобойщиков держитесь 100 рублей Загрузка, наверное, угу. елена 100 рублей находка приветствует не ждем, а готовимся. Я мама троих детей. Супруг постоянно в море. Зарабатывает для семьи. Я воспитываю и так далее. У него уже есть пенсия, а я не работаю. Что будет с такими, как я? Находка. Я да. Супруг в море, она да. с детьми. Нет, но она спрашивает, когда будет? После 5-11? Наверное. После ну года. После 5.11 мы можем, по крайней мере, гарантировать, что будет нормальная пенсия у людей. Да. Надо просто в почте, вот ссылку мне на почту дали, и просят ответить. А я не видел этого сообщения. Я Нет, прошу в посмотреть в почте просто. Жека, 200 рублей без подписи. Димон, Слава, ты не прав был насчет депутатов. В Госдуме ночью они работают в туалете. Кокаин дорожками раскладывают... Вот поэтому свет и горел на туалете, и Идти да работать. Но не Госдуме это От Думы вообще никто не требует, чтобы она ночью работала. Хотя раньше, вот даже я еще совсем недавно был депутатом областной Думы. И обязательно, грубо говоря, ночной директор был. Обязательно были ночью люди, которые дежурили. Ну, всякое может случиться. А сейчас вообще всем все пофигу. Сергостав, Став, 1000 рублей. Привет, братья. Я русский, а ты из 20 лет прожил в Осетии. Когда наступит час икс, как будем спасать православных осетин? Знаю, про что говорю и надеюсь, вы догадываетесь. Да, догадываюсь. Ну, это... Как бы отдельная тема для разговора. Вячеслав, 400 рублей. Какой это... длины будет кол для Путина и его банды? 50 сантиметров, 1 метр, два метра, три метра? Не знают. Меру ответственности должен устанавливать суд. Так же, Д... как и а длину кола, да? Дмитрий, 100... Это же длина кола, это же мера ответственности, да? Глубина наказания. Дмитрий, 100 рублей. На защиту Новочеркасска в широком смысле. Северяночка. Махнаткин... По его просьбе помещен в больницу. Бедоносец Путин съездил в Арктику и лето обиделось. Из Арктики дует ледяной ветер. Да. Татьяна и Александр. Новость. С 1 июня до 12 апреля запрещают продажу любого оружия. Вот это я не знал. Магазины должны убрать с прилавков все, кроме пулик на пневматику. Отлично. У нас есть пневматический винтов. Все домашние сейфы должны быть опечатаны участковыми. Вот это новость. Александр. В чем разница между Усмановым и Гейтсом? Маском, Джобсом, ATC? Не понимаю. Все они похожи. Ничего не создали, не придумали, кроме финансовой среды. И в этом смысле подобны крокодилам и бобрам философский знаю, вопрос разница по мне кажется там, очевидная джобсом и да. в этот же ряд ставите усманова который, Джобс, который да, начал наворовал. производить первые компьютеры в этом Apple. Ну нет Apple. понятно в гараже а? да и усманов который ну понятно как насиловал можно девочек да я не знаю кого там насиловал самое главное что нет думаете Вячеслав? 250 рублей Вячеслав, спасибо вам Скажите свое мнение о Сотник ТВ Смотрю его каждый раз Впадаю в уныние Такое ощущение, что 5.11.17 Россия будет на самом дне И доставать ее оттуда будет очень тяжело ну, Мы договорились с ним, что Встретимся для интервью и я думаю, что что такое? Это вот ссылку Я не знаю. Ну, да, потом вообще, Я вообще не, не понимаю, Встретились вы с ним на прогулке и. Не, не, мы созвонились. А. Благодаря нашему соратникам мы созвонились и э, договорились. Приглашали мы его, да. Я да, его интервью, да, нет, ну к, ним, к нему на этот сотник ТВ. И поговорим там как раз на эту тему и про пятое. А да, да, да. А. Только мы конкретно число не уточнили, но я думаю, что это будет до двенадцатого в любом случае, потому что после двенадцатого могут посадить. Хотя могут посадить и раньше двенадцатого. Ну ладно, посмотрим. Старый лис Мурманск. На печеньке первой колонии Привет Кудиярову племени. Спасибо. Аноним двести рублей. Москва за справедливость. Сергей Антипов. Почему на подготовке перестали выходить новости культуры? А у девчонок, наверное, каникулы. Мы что-то не спросили, почему. Ну, да. Они собирают культурные новости. Собирают культурные новости, нам тут доложили. Аноним. 100 рублей. Евгения. Привет и поддержка. Парабеллум. Вячеславу на доброе дело, для них на меня. На парабеллум. Иван из да. Ульяновска на генеральную уборку давно засранал засранал кремлевского чердака снежок 500 рублей Вячеславу на зарплату спасибо. Вадим 100 рублей спасибо за надежду Наталья 100 рублей без подписи Станислав 300 рублей 26 03 17 Антидимон 5 11 и 17 Вячеславу Майцеву каналу «Артподготовка на правое дело Россия. Все, всем спасибо. А вот. вот еще маленькие дополнения для севастопольцев. Человек очень хотел, попросил передать и сказать тем, кто живет в Севастополе и думает, что Путин это Россия, он просил передать, что Путин это не Россия. Да. Россия это никакой ассоциации с Путиным не имеет. Спасибо большое, и что вы... И еще у нас в воскресенье день пограничника. И чего? Ну, хотели тебя поздравить. Да, Ты ну и заранее на них поздравили. Не, ну в эфир-то вы не будете до воскресенья выходить. Так ну да. Вы Поздравляю. Снова в понедельник поздравим. Да, в понедельник поздравляю. поздравляю Спасибо. А я поздравляю. Спасибо. в воскресенье очень приятно. Что у нас по голосовалке, Вячеслав, озвучите? А так, не сейчас не по голосовалке. Где она у нас голосовалка? 75 голосов. Да, нет, три голоса. Ну, что-то не густо 75, но все равно. Не густо, да, ребята, голосуем поздравляю. в течение... Пойдете ли вы 12 июня на акцию против коррупции? Мы оставляем голосовалку до понедельника, человек, да, по поэтому по все по выходные по вы можете заходить на это видео, нажимать на ссылку голосования, регистрироваться и голосовать. Не ждем, а да. готовимся. Спасибо. А что это? Один голос. Это Ра шутник. Пойдет ли, пойдете ли вы 12 июня на акцию против коррупции? Акция против коррупции 12 июня. Спасибо. До свидания. До свидания. Так было